А у него ошибки, Есть. Была. Меня зовут Андрей Рудницкий, я приехал О, из городки в связи долл, долл. с э, войной Валя, как долл, беженец. Уехали да? из города на автобусе через Ясиноватую перекрытый дорожник. Опасно через Воронков. Ну как опасно? Ну, если бы ехали где-то, может было опасно. Ну, так проехали а вот с половиной более-мене. Доехали до Узуфа, там пожили какое-то время, переехали в Бердянск. А в Бердянск уже использовали консульство на проверку, консульскую проверку в Харьков. Чтобы, чтобы уже дать вам билет в Израиль? Да, да? чтобы открыть визу То, то, есть, то есть такие вилет. моменты лучше валить вообще? Ну, да, потому что угу. толку не будет. Вот, приехали в Харьков, прошли проверку, вроде все хорошо. Потом нам дали ваш номер, мы пришли. А где дали? Ну, в консульстве, да, я не знаю, в Кейсике где-то. Не, не, израильский там. культурный центр, да, израильский посольство, да, да, да. Ну, посольство Израиля, да. да, да консульство. Да. да, ваш номер, мы пришли, вы нам поставили жилье. Какое? Посуточное жилье. Ее... Ну, э, а Атакара-Яроша или нет? атакара 17-27 да, да, в каком там стиле? Хорошо.